Всем привет, и сегодня мы продолжаем играть в Clash of Plans. Это уже третья серия, и что же у меня изменилось? Да особо ничего. Я поставил тут несколько заборчиков, построил казарму. Кстати, я их еще даже не тренировал. Ну и в основном, знаете... Я лучниц начал тренировать, лучниц. Вот они бегают тут. Это такие войска, которые атакуют на расстоянии. Ну, удобно, в общем, да. Недавно я поставил вот эти золото-хранилища с Алексиро хранилищем. И вообще ничего нового. Но... Вот у меня денег даже мало. Надо было хоть подкопить. Ну и сейчас мы будем... Э гоблинскую перчатку атаковать. Я думаю, в следующей серии... Уже можно будет на других игроков нападать. Так, давайте испытаем наших лучниц. Ну, да, они, конечно, слабенькие. С этим не поспоришь. Давайте, варвары, пройдите аккуратно. Ох, черт, разнесло вас. Хотел же с этой стороны специально напал, чтобы они уничтожили забор и отсюда шли. А они, блин, начали уничтожать вот эту штуку. Я, кстати, раньше думал, что так много бомб. Это слишком читерски. А сейчас понял, что у меня-то столько же. Ой, черт, давайте... Мышь на высшее золото и так уже украли. Давайте уничтожьте тут без Да вот так, молодцы. И почти с небольшим отрывом, короче, я их сделал. Ладно. У нас тут подкопился эликсир. Так, ну и чуть-чуть кристаллов Можно, кстати, гриб там. Ой. Чё я наделал я ладно 100 эликсира больше на уж конечно я это плохо сделал давайте поставим чтобы по одной минуте лучше да блин хорошо так кстати у нас есть щит кто еще не заметил и из-за этого мы защите от других игроков Видите, тут цена атаки есть, 50 золота, да еще и 3 часа счета. Мы же можем попробовать напасть. Сейчас хотя бы войско подкупим и тогда нападем. Так, давайте лучниц в казарме второго уровня, в казарме первого будем варваров. Это логично. Так, У нас золото много. И сколько мы еще там можем построить? А, мы весь этот уже забор построили. Мы можем построить. блин только что же освободился. Мы можем построить себе пушку. И тогда сделаем. Как бы сделать? пофигу здесь. А, забор и так уже весь. Как-нибудь вот так будет, да. О, открывка замелочница. Круто. Следующий стенобой. Ладно, давайте будем купить кристаллы. А сейчас я... Что я хотел то А, вот это. Раз, два. Вот так. Так, у нас ноль трофеев. Тут можно в разные лиги входить. Ну что же. Через... Короче, уже можно нападать... Дер ⁇ да, все это? О... 700 этих. Вроде нормально. Очень неважно вообще. что ли кончились мои вороры я просто не привык на той карте что у меня так все быстро кончается ну ладно это ведь мой сверстник так сказать видимо это заброшенная карта или что просто у него щит так быстро закончился он даже особо не успел Ничего себе, мне за победу дают 33 трофея. Я ж просто... Ладно. А хотя бы одну звезду заработал. Сейчас еще эту ратушу уничтожу, да? Я никогда такими слабыми... Нет, я когда-то воевал такими слабыми войнами. Но давно, совсем давно я не воевал. Просто вот Давайте, ТХ, уничтожайте. И у меня будет 22 трофея. Это вообще супер. Еще золото, золото. Моё золото. Наше ням няма Так, ну ладно. Вот такое вот крутое нападение. 22 трофея нам принесу. Ладно, давайте пока не будем нападать. Я понял, что для таких нападений я слишком слаб. Что ж тогда делать? Так, ну ладно. Пушки. Тоже 15 минут. Да, надо бы. Но ну, третья серия, по идее, тоже ничем не выразилась. Можно, конечно, еще забор улучшать. А так вообще в ней... Ну как? Обычная, читайте, серия из многосерийной съемки. Да. Вот наша база, она красивая. О, у нас даже еще режима постройки нет. Для этого нам надо хотя бы крепость клана восстановить. Десять тысяч золота. В общем, я думаю, вы поняли, что чего интересного ждет в этой игре. Я сначала планировал каждый ну, день снимать каждый день по одной серии. Потом понял, что как-то редко слишком это снимали. Мне интересно это снимать. Поэтому я буду почаще. Вот у нас третья серия, третий уровень. Я думаю, примерно так и будет. Так что, когда я дойду до седьмой ТХ, у нас будет серия около сороковой. Да, представляю. Ладно. Ну, играйте в игру, я всем очень советую. Мы сейчас будем атаковать пушки какие-то. Да, ёкарные баба, они же все слабые. Если я всех, кстати, в одно место, то это неплохо. Вот когда мортиры, тогда это жесть. Жесть, жесть, жесть. Ну ладно. Смотрим на великий бой. Но. Ну, серию, возможно, назову подбор боев. Нет, не, небольшие сражения. Или фарм денег. Как-нибудь, в общем, придумаю, не бойтесь за меня. Черт, пушки дурацкие, давайте типа, быстрей. Ты один не уничтожишь, зачем ты оторвался от отряда? Они же вот сейчас, это еще дотягивается. М да уж. Ну, 58% чёрт, тоже хорошо, наверное. Ну, блин, кто кого. все равно ну, я золото уже забрал. У меня максимально золото. Так, ну что ж тогда делать? Нет строителей. Я думаю, что я при вас тут экономлю-то. Четыре кристалла это немножко. Я лучше прокачаю что-нибудь башню. Вот, сразу все золото улетучилось. Ладно. Ну, на этом, я думаю, пора заканчивать. Всем удачи, играйте в эту игру, подписывайтесь на меня. Всем пока.